С вами Антон Чалей, и этот выпуск я решил сделать более интерактивным и связать свои фокусы с таинственностью серии Gravity Фолз. Немного о сюжете самого мультика. Он рассказывает про двух близнецов, Мейбл и Диппера, которые приехали отдохнуть в Хижину Чудес. Да, на летние каникулы. Вот, и тут начинается самое-самое интересное, что каждая серия провязана какими-то загадками, и все это собирается в одну мистическую историю. Еще один такой факт, что некоторые серии вообще не предназначены для детей. Они имеют такие странные сцены, что... Может быть именно поэтому нет третьего сезона, но мультик просто шикарный. Все должны, наверное, его посмотреть, кто любит мультипликацию. И я попробую создать своими фокусами эту же атмосферу таинственности, загадки, как в Gravity Falls. Смотрите. В руках у меня ничего нет, кроме карт. Три карты. Король Пик, Пять Черви, Джокер. Берем Пять Червей, которые в середине, и делаем волшебное заклинание с Гравити Falls и 5 червей перепрыгивает наверх, но магия никогда не долговечна, поэтому 5 червей опять оказывается в середине. Если возьмем король пик и точно так же просто положим ее на коробочку, то произойдет волшебное действие. У нас в руках 5 червей и джокер, а на коробочке король пик. В руках остается же 2 карты, но король пик перелетает и 5 червей остается на коробочке. В руках 3 карты, все честно. Пять червей, король пик и Джокер. Но если перевернуть джокер и открыть коробочку, коробочку все-таки не пристая, да, ребят, волшебная, взять пять червей и положить туда, то карта копируется и становится 2 пять червей и три пять червей. Очень много таких карт. Ну, я уже говорил, что магия не долговечная, поэтому открываем коробочку и у нас остаются обычные настоящие карты. Давайте посмотрим их поближе. Это Король Пик, это 5 Черви и это Джокер. Всем спасибо за просмотр, ребят, пока!